Всем привет! Уставшие от гаджетов в желании получить острые ощущения, подростки, а иногда и даже взрослые прибегают к паранормальным играм, чтобы поиграть с демонами, духами и другой нечистью. Для этого существует множество необычных игр, мысли от которых вызывают мурашки на коже, не говоря уже об их последствиях. Сегодня я расскажу вам о самых страшных паранормальных играх, в которые лучше никогда не играть. Но кто знает, работают они или нет на самом деле, пишите в комментариях, в какие игры вы играли в детстве и что из этого получилось. Три короля. Говорят, что эта игра позволяет игроку получить доступ к другому измерению. В нее нужно играть в большой комнате, лучше всего в подвале, где нет доступа света. С собой нужно иметь свечу, два больших зеркала и три стула. Посреди комнаты установить зеркала друг напротив друга на расстоянии около двух метров, а между ними расставить стулья. Когда все будет готово, ночью ровно в 3 часа 33 минуты необходимо сесть на стул, стоящий по центру и зажечь свечу. Держать свечу необходимо строго перед собой, иначе отклонившееся ее положение спугнет все образы. Усевшись поудобнее, смотрите в темноту, не переводя взгляд на зеркало или на свечу. В этот момент вы должны почувствовать и услышать чье-то присутствие. Некоторые игравшие люди говорили, что у них возникало желание поговорить со своей сущностью или совестью, которая появлялась как нечто отделимое и рассказывала о прошлом или о нерешенных проблемах. Кровавая Мэри Кровавая Мэри является мстительным духом ведьмы. Чтобы ее вызвать, нужно трижды перед зеркалом сказать «Кровавая Мэри», держа в руках зажженную свечу. После этого вам останется только ждать, когда перед вами предстанет женщина. Существует множество рассказов, делящихся своим опытом. Одни выражают свое разочарование от отсутствия волнующих переживаний. Другие же говорят об ужасе, с которым пришлось встретиться. Они утверждают, что столкнулись с ее гневом, чувствуя нехватку воздуха и неприятное ощущение удушения. Лифт в другой мир. Эта игра родом из Японии, с помощью которой человек якобы попадает в потусторонний мир через лифт. Все, что нужно сделать, это найти здание, имеющее как минимум 10 этажей. В лифт вы должны зайти один. Как только окажетесь внутри, нужно нажать комбинацию цифр 4, 2, 6, 2, 10, 5. На пятом этаже зайдет женщина, но с ней нельзя разговаривать, так как она является проводником в другой мир. После этого, как двери закроются, нажмите кнопку первого этажа. В этот момент лифт начнется подниматься на десятый, вместо того, чтобы спуститься на первый. Прибыв на десятый этаж, вы попадаете в потусторонний мир. Но чтобы вернуться обратно в реальный, вам нужно воспользоваться тем же лифтом и вести ту же комбинацию цифр, но только в обратном порядке. Однако некоторые утверждают, что вернуться обратно гораздо сложнее, чем туда попасть. Человек с капюшоном Ритуал в этой игре, так же как и в предыдущей, приводит вас в потусторонний мир. До начала игры необходимо провести очистительную процедуру. Для этого нужно сжечь в доме шалфей и бросить соль на входную дверь. С наступлением ночи выключить везде свет и набрать комбинацию цифр на телефоне 62946381. Если все получится, вы увидите черную машину, припаркованную у вашего дома. Выходите на улицу, садитесь на заднее свободное сиденье и ложитесь спать. Когда вы проснетесь, вы обнаружите себя едущим по незнакомой дороге, а за рулем такси будет человек с капюшоном. Иногда в машину могут подсаживаться другие пассажиры, но вам не стоит с ними разговаривать и вообще не нужно обращать на них внимание. Если вы захотите закончить поездку, просто наклонитесь к водителю и скажите, я добрался до места назначения. Вы заснете и проснетесь в своем доме. После этого вам нужно подойти к телефону, снова набрать номер и поблагодарить за поездку. Что касается поездки, то вам решать сколько времени вы хотите быть в пути, но многие пережившие эти эмоции не советуют злоупотреблять, так как мир становится все более абсурдным и худший сценарий развития событий это невозможно избежать из этого параллельного мира. Сухие кости Сухие кости это игра в которой вы будете играть в прятки с демоном. Игры с демонами не очень хорошая идея. Но искатели надежд трепещут от этой игры, так как полагают, что когда они выиграют, все их желания сбудутся. Для этой игры понадобится ванная комната с зеркалом, свеча и несколько спичек. Ровно в одну минуту первого, убедившись, что вы один, а все двери и окна вашего дома закрыты, идите в ванную комнату и смотрите на свое отражение в зеркале, при этом думая о награде и прислушиваясь к звукам. Зажгите свечу, но не задувайте ее самостоятельно. Подождите, пока она сгорит сама, а затем лягте на пол и скажите «Я знаю о вашем присутствии, и я приветствую вас в моем доме». После этого идите в самую большую комнату и дождитесь стонов. Это будет означать, что игра в прятки началась. Если вам удастся прятаться от демона до 3 часов утра, тогда вы победили. В это время вы должны сказать спасибо за игру. Демон уйдет, а уже утром на пороге вас будет ожидать награда. Полуночная игра. Если вы считаете, что все вышеназванные игры это детский лепет и вам хочется экстрима, то эта игра как раз вам подойдет. Полуночная игра считается древним языческим ритуалом, который использовался в качестве наказания тем, кто не повиновался религии. Любой, кто играл в эту игру, советует не повторять их ошибку, так как в лучшем случае у вас будет сильная психологическая травма. Для участия вам понадобится свеча, спички, соль, бумага и ручка. Чтобы пригласить полуночного человека, нужно записать свое имя и добавить каплю крови на лист бумаги. Далее поставить зажженную свечу на бумагу перед входной дверью. Постучать в дверь 22 раза так, чтобы последний удар пришелся ровно в 12 часов ночи. Откройте дверь, задуйте свечу и снова закройте дверь. Затем сразу же зажгите свечу снова. Игра началась. До 3 часов 33 минут вы должны избегать полуночного человека, так как вы уже впустили его в дом, и он будет охотиться за вами. Признаки того, что он находится рядом, это шепчущие звуки и затухание свечи. Если свеча затухла, то вы должны успеть зажечь ее в течение 10 секунд а затем сделать вокруг себя круг из соли, в котором должны сидеть, пока игра не закончится. Если полуночный человек вас все-таки поймает, у вас начнутся галлюцинации, олицетворяющие ваши страхи, и ничего хорошего из этого не будет. Хотите еще больше интересного и познавательного? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы узнать все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.